Так, сегодня отправляемся на Орлинные скалы, прибыли уже до старой или малой Мацесты? Старой Мацесты. До старой Мацесты, доехали до станции Заря на автобусе, там сделали пересадку, нужно перейти на сторону, остановка, где ближе к морю получается, и тут несколько километров, и мы уже в принципе на месте, сейчас получается по этому мостику пойдем, и по тропе, которая Мапспин рисовала, примерно тоже 2,5 километра. Посмотрим, что нас ждет впереди. А так, я думаю, что маршрут будет более легкий, чем на хун. Все-таки на хун мы там моря поднимались. Там 7 километров. Ну, всего ну, ну, 2 километра. Да. Тут уже самаряка Мацеста. Все очень даже просто Идем в подъемчик, но зато по очень хорошему асфальту Надеюсь, так и будет До самой вершины Сегодня не особо хочется приключений В качестве лесных троп по лесу И тем временем поднимаемся в гору еще где-то километр и тем скажи давай включи свет Ого, какая улитища ты на видео да давай сюда ее. Наконец-то дошли. Язычный, язычный, язычный, язычный, язычный, язычный, язычный. Смотри, водопад, Андрюха, только аккуратно держи, чтобы был Огурский. Вау! Вау, как прикольно! А Где-то вот там вот Огуль. Посмотрю, я площадку. водопад, прикольно! Дрюша, топаем. Ты как думаешь, чем пахнет? Я думаю, мятой Кстати, похоже, да Смотри, Посмотри, роза. Угу. Мама, иди сюда. Да ладно, ладно, пойдем, Андрюш, наверх Мы на обратном пойти посмотрим, мы же еще будем Пожалуйста, не вставай, опасно ну, он уже там, в там, наверное, футболку надо одеть. Нет. Подарок от сына в горах. Мамка, да, номер? Мамка, да, Разве? Да. Ты понял, что тебе телефон говорил? Андрюнь, вот отсюда меня тогда, если взял телефон. А вот Нет. Страшно. Не Сейчас я фотик достану Наташу. Страшно Решили пройтись к Агурским водопадам Спускаем все вниз Полтора километра пути Посмотрим Сейчас по идее Не будет ни такой грязной Дороги как на Ахун Я думаю все будет интересно До заката два часа Идти нам получается Около 6 километров До остановки, до побережья С таким вот крюком, петлёй. Вижу, ничего себе дупло. Угу. Ну что, идем? Да, сколько мы уже? Мы прошли всего лишь 200 метров подниматься, может, обратно? Нет, ну, Надо ногу подниматься ногу. уже Другой, Другой, долго. Давай лучше распустимся, спустимся. Раз, пошли. У как там дорога? Ну, так, так, а что спрашивать? Мы уже видим, какая дорога. Так, здесь а или? Давай здесь. Да. Ну, давайте. Я здесь. А, где я пройду вообще? О, Бетя, блин, блин, Бетя, проходи быстрее! Она сейчас на меня хочет, наверное. Пройди быстрее. Она, быстрее палку не пройдет, кидай. Не, не Она еще быстрая, наверное. Быстро проходи ее. А мы ее даже не замом. Смотрим смотрим Нет. под ноги короче Мам, дядя! Ты это слышал, дядя! слышал спускаемся к огурскому водопаду и теперь нужно где-то будет найти переход на другую сторону вот интересный сегодня у нас будет поход Собственно эти водопады и не планировали даже посещать, посмотрели по карте, нашли тропинку и да, здесь очень круто и неизвестность, конечно, захватывает. Подъемы э, очень крутые, точнее сейчас у нас спуск, подъемы на скалы, когда поднимались, был подъем. Вот, здесь походу видочек класс, сейчас переключаюсь на основную. Смотри, там даже фотки делают. Добрались до. Да. Это третий водопад или второй? До второго водопада будет еще третий, дружка. Вот сразу трогать. А у нас вот такой видок пока наверх просто 20 метров подъема. фотосессия да, сзади. Наша три. А, а там да мостик есть или нет? Да да, да, да. Спасибо. Там тяжело. И <связь> проходите. <связь> проходите. <связь> Затор. Вырвем. Что мы по с ней катались так везде, а? пока Андрюха бы не ползал. Давай, иди. Иду, иду, А ты манипулятор. Но мы не успеем купить. Ну давай. Давай, давай. Ниже к реке После первого водопада Дальше по карте нас ждет мост И переход Нам в отеле не mm -hmm. Mm -hmm. Такой серпантин тропинка серпантина mm -hmm. Очень здесь живописно Очень все зелено И очень круто Смотрю под ноги, чтобы не упасть. Такая ступенька. Отличный прокач для ног. Тренировочка кардио. Вау! Второй водопад, говорят, на подходе. А вот он и виднеется. Другой Где, расскажи? Что? Про змею расскажешь мне? Кого я не видел, расскажи. Ну мы сегодня, Петя, меня ну, да. И, мы, вот, на сторону, я увидел змею Натаса, испугалась, идти. А ты не забоялся? Я нет. Ну, ты через нее пересаднул. Она такая мелкая была, где-то вот такая. Она, наверное, нас больше сама испугалась, чем мы ее. А по-моему, мы, мы, мы. Да? Она больше боялась. Ну что, двигаем дальше в путь? Ну, давай. Ты еще не забудь, Петя, всю дорогу не выключать, стабилизатор, разрядиться. Он у вас и дней больше разряжать. Андрей, да, придем. Понял. Мы добрались уже до третьего водопада, и это у нас будет финальная точка. Сейчас нам предстоит спуск к морю где-то два с половиной километра. Идлюха с Наташей уже фоткаются. На улице темнеет. Так что мы бонусом захватили не только скалы, но и водопады еще. еще и успели, да? Да, вообще, сегодня продуктивный день. Ага. А это, это не лягушки, по-моему, даже. Андрюш, что это ли? не лягушка, видишь? Сверху квакает, не? Ягушка! Как это сверху может ягушка квакать? Они там, вот, в кустах. Кое сверху, они вот там. Пойдёмте. Тут купаться нельзя. Пробовала, Андрюш, воду, не? Холодная? Холодная. Я на втором пробовала, холодная. Ну-ка, я умоюсь. Такая чуть тёплая. Пойдём, Здесь такая чуть тёплая. В общем, сегодня очень крутой денек. Я попробую туда пробраться, может быть. Хотя там вроде И какой он большой. Все два водопада намного круче. Кто будет конкретно на Агурске приезжать водопада, то добирайтесь до конечной точки. Там очень круто. А, можно не до там пройти, смотри. Там. А, точно, давайте там пройдем. Андрюха! Андрюха! Мы, смотри, змея ест кого-то. Лягуху ест! Только не подходи, не подходи! Смотри, она проглатывает! Проглатывает лягушку! Не трогай ее! А где фокус-то? Она, а бедную лягуху, все! И... Ребята, под ноги смотрим тут, походу этих Извините, чего? Извините, да, хочу, и, пойдем, пойдем, мама и да надо идти Станисия. естественный пойдем. процесс нарушать нельзя пойдем, пойдем. пойдем она прям это замерла так она хоть живая вообще сюда нет, все, я пойдете не пойдем куда-то сходим так на ту сторону Вот там пройди, вот сюда, да, на камень, на камень. Руку дать. Давай вот на этот камушек. Только он, смотри, под наклоном. А тут уже нормально. Давай руку. Сейчас вот перепрыгнешь вот на это, давай. Раз, два, три, оба. Все, там дальше прыгаешь сам уже. Смотри, тут все спокойно. Наташ, давай к нам. Меня жди Андрюш, смотри какие папоротники растут, ты видишь наверх посмотри. Давай. Вот. В общем, мы уже внизу спустились с Орлиных скал, прошли через Огурское ущелье. Видели, посмотрели водо видели, три водопада. Видели, видели две змеи, одна радюха, одна похожа чуть на питомок. Которая ела лягушку. Да. Так да. Там внезапно мы, мы зацепили три да, да, две локации. Посмотрели карту, нашли тропиночку. И спустились. Спускаться, конечно, не то что подниматься. Посмотрим, кстати, кому интересно будут тропинки эти, я выгожу свою тренировку в, в Страве и скину ее в описание. Можете поглядеть, вдруг кому будет полезно. Ну а сейчас нам предстоит еще порядка полтора километра, на километр спуститься да, чтобы... к морю до да, остановке и ждать своего автобуса. Уже темнеет. Наверное, сейчас, через 15-20 уже полностью темнеет. Ну что, нам в путь... Спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Большое спасибо за просмотр. Всего при наидобрейшего. Пока. Пока-пока.